Всем добрый день! 1 октября. Сегодня я представляю вашему вниманию очередное свое издание из рубрики «Творческое пчеловодство. Двухматочное содержание в годовом цикле». Фактически во всех шести изданиях я изложил всю свою практику за 35 лет. Ну и больше всего проявили интерес к практики именно к двухматочному содержанию. В чем эффективность? Ну, те, кто уже обкатал эту тему, знают, что две матки с весны в развитии – это, во-первых, сила семьи, во-вторых, как-то можно сдержать роение, не полностью избавиться от него, ну, продлить рабочее состояние в семьях. Это можно сформировать ранний пакет и параллельно с этим полноценно запустить основную семью в товаропроизводство любого направления. Кроме того, двухматочное содержание еще эффективно своей, по своей технологичности и для опылительной деятельности. Я верю, что в недалеком будущем обратят серьезное внимание фермеры растеневоды на опылительную роль пчеловодов и существование пасек не только для получения товаров, меда и так далее, а основная цель и основное направление и основное существование пчелиных семей это опылительная деятельность. Так вот, двухматричное содержание как раз и дает возможность повысить урожай на полях полтора-два раза. За счет чего? За счет того, что присутствие открытого расхода является главным стимулом активности пчел фуражиров водоносов, пыльценосов и нектароносов. Ну и понятно, что присутствие двух маток дает возможность большего количества иметь в семье открытого расплода в момент посещения каких-то культур. Соответственно, активируется в этом случае пыльценосы конечно же это будет автоматически отражаться положительно и на опылении культур. так что двухматочное содержание считаю одним из таких важных технологических приемов в практическом пчеловодстве в любых во всех номинациях и в опылительной деятельности и в получении пчеловодом товаров так что пожалуйста вашему вниманию представляю эту книгу это шестое издание по приобретению на канале есть там ссылка наталья князева 066 990 95 ну по цене 4 доллара или 100 гривен по украине так что желающим, кто понимает, кому интересно, вот представляю вашему вниманию это издание. Всего доброго. До свидания.